И всем привет, с вами снова я Скелетон И на этот раз я буду обозревать мод под названием Крафт Гайд Итак, он добавляет в себя одну вещь Это книжку, так сказать, зачарованную Ну как же нам ее сделать? Ставим верстак в середину Книжки выкладываем крестом это ее лишнее. И кладем листы. Получаем крафт гайд. Да. Открываем ее. И мы можем ее настроить. Мы можем сделать... Только что можно сделать с верстаком. Я вам покажу. Точнее на верстаке. Так вот, например, заходим. Каменный меч. Его можно сделать на верстаке. Итак, заходим делаем только можно печку и зельеварку. Ничего не показывается, хоть мы здесь настроили Ничего. Зато будет показываться, как крафтится. Вообще, как все крафтится. зелья вот зелье и печка. Итак, а если мы настроим сразу все, надо это сначала идти, то, например, давайте посмотрим, как крафтится вот, конденсатор. Вот вот нам что будет э, для этого понадобится, как вы видите, три красных факела, один кварц и три камня ну что ж, его также можно настраивать например с так, давайте, например, зелье огнестойкости так, если мы отключим вот эти две иконки, то нам ничего не будет показываться если мы включим кнопку input, входящие, то вот видите, зелье огнестойкости, оно входит в определенную, я не знаю, как назвать даже, конденсацию для приготовления определенного зелья. А если мы ее уберем и включим output, выходящее, то мы увидим, как его крафтить. Вот зелье огнестойкости нам нужен сгусток магмы, и Неловкое зелье. И тут его много. Тут можно любой зелье. Неловкое, невидимости, для слабости. И так далее. Машина так я и не разобрался, чем она поможет нам. Но ну ладно. Все загасно. Ее скрафтить, как видите, нельзя. Из нее можно крафтить только зелья. И напоследок. Давайте, давайте. Давайте хоть хоть поршень. Нет, хотя Давайте не поршнее. Давайте вот, песчаник. Если, например, вот нажмем на песчаник, то он нам даст все крафты, если все вот эти три галочки есть, все крафты с ним, все возможные. Если мы отключим Output, входящий, а выходящие, то мы посмотрим как входящие в состав определенного крафта. Вот песчаник, чтобы сделать лестницу. Или плиту, или гладкий песчаник. А если мы ее выключим и включим путь то мы посмотрим, как его сделать. Ну что ж, с вами был Скелетон. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кстати, я опять же свет поменял кем, потому что у меня очень много от этих модов Майнкрафт крашится. У меня, конечно, не тензионный Майнкрафт. Ну что ж, этот скин паникул. А, стоп, я кое-что хотел вас спросить. Вот Долго думал и думал. А что мне делать? Точнее, что мне делать? А как вы считаете? Напишите комменты. Снимать ли мне хоррор игру под названием Клайд Баркер с Иерихон? Это Иерихон Клава Бай Баркера. Или как его читать? Это, как я уже сказала, хоррор игра. Там присутствует определенная команда, и там нужно мочить разных монстров, неожиданностей. Нас там подстерегают и боссы. Ну что ж, напишите в комментариях, снимать мы было или нет. Ну что ж, а с вами был Скелетон. Всем удачи, всем пока.